Друзья, всем привет! У меня есть сейчас желание и время ответить на некоторые ваши вопросы, которые возникли в течение нашей поездки. Итак, самый главный вопрос, который многие мне задавали, это вопрос, касающийся цены. Почему я не говорю о цене, сколько это стоит? Рассказываю вам без проблем, но сразу хочу предупредить вас о том, что цена очень варьируется, очень много нюансов, да, из-за которых цена может меняться. И так как наша семья большая, она состоит из пяти человек, то, соответственно, мы выбирали под нашу семью и номер. Плюс есть еще моменты акционные. Мы тоже старались какие-то там акционные моменты попасть. Также есть разная категория номеров, у нас был номер люкс с видом на море, но у них также есть еще номер люкс с террасой с видом на море, также есть номер люкс с панорамным видом на море, соответственно тоже разная цена. Поэтому говорить за какую-то конкретную цену но ну, нет смысла, потому что цена может видоизменяться в зависимости от того, что вы выберете. Есть номера, у которых нет вида на море. Но я считаю, что если ты едешь уже на море, то номер без моря – это как-то немножко странно. Ну, тут у каждого свои критерии. Так как мы были здесь первый раз, и когда мы смотрели на сайте номера, ну, на сайте на самом деле не все до конца понятно, да, мы выбрали вот люкс с видом на море, но наш номер оказался угловым. нигде об этом не говорилось и ну, нигде не было написано. Но в целом я номером довольна, потому что все равно вид на море он был. У нас было два балкона, я показывала. С одного балкона, чтобы увидеть море, нужно выйти на него. А другой балкон, он достаточно нормально открывал нам вид на море. Вот мы, когда утром Сережа просыпались, наша кровать стояла так, что лежа в кровати, ты видишь море, ты видишь закат, ты видишь рассвет. В принципе, удобно. Но, опять-таки, повторюсь, что есть номера, оказывается, не просто с видом на море, а с панорамным видом, там, где обзор намного лучше и ярче, скажем так. Номером нашим я довольна на все сто процентов, потому что он был просторный, он был достаточно современный, в общем, нигде ничего не отваливалось, все было целое, все было новое, все было чистое, и это очень, это очень радует. Немного повторюсь о том, что концепция этого отеля включает в себя только завтрак. Вот э, на всю нашу семью этот номер обходился нам 6200. 6200 с завтраком. Семья большая, семью где-то нужно было кормить. И мы когда ехали, мы понимали, что... Ну где-то нам два раза надо будет покушать. Это обед и, соответственно, ужин обязательно. Но, как показала практика, настолько было сытно за завтраком и настолько дети наедались, что они достаточно долго не хотели есть. Вот Как-то вот всякие какие-то походы куда-то. В общем, ну, мы где-то уже часа в четыре только начинали задумываться о том, что мы хотим покушать. Дети начинали просить поесть. До этого были какие-то там перекусы печенюшки в общем сок и им этого достаточно было и где-то вот в четырех часов мы шли уже ужинать вот ужин нам обходился где-то тысячу гривен это минимум на самом деле обходился немного больше там чек был где-то вот если говорить за ресторан который находится в этом здании в самой гостинице там, где вкусно, я уже рассказывала, он обходился нам где-то 1200-1300 на всю нашу толпу, и плюс нам давали еще скидку 20%, то есть, ну, где-то в среднем 1000 гривен, это ни в чем себе не отказывается, это первое, второе, третье, грубо говоря, десерт, компот, в общем, э -э -э -э так, чтобы наесться очень хорошо. И вечером мы приходили, у нас то прянички там лежали, это уже перед сном, в общем, в самом номере чай, кофе, все это можно брать, заваривать. В общем, вечером у нас чай, какой-то пряник или конфетка. Все, дети больше не хотели. Я еще с собой взяла там фрукты, яблоки, мандарины. Ну и дети еще в течение дня подъедали фрукты. Была альтернатива ресторану, который находится в самом помещении на самом верху, это тоже как своего рода ресторан, бар, вот что-то такое, с большим тоже ассортиментом блюд. Но средний чек на всех нас выходил где-то на 200-300 гривен дешевле. Но по вкусу вот все же было вкуснее намного в ресторане, который с панорамными красивыми видами. Вот и... Считайте сами, сколько нам обходился день проживания там на семью из пяти человек. Вот где-то семь с половиной тысяч. Дополнительно там мы ничего не покупали. А, ну, единственное, у нас был поход в океанариум, и в дельфинариум мы должны были попасть. Детям бесплатно, так как они именинники, но ну, а мы уже должны были заплатить за себя. За посещение бассейна, за посещение бань, саун джакузи, дополнительно ты ничего не платишь, это все входит в стоимость, тот же самый фитнес-зал, кинотеатр, нигде с нас никаких дополнительных денег не требовали, если сравнивать Турцию и отдых здесь, то, ну, конечно, в Турции дешевле, тот же самый сервис, э, говорю тот же самый, потому что вот эта цена, в рамках, наверное, нашей страны и вот с таким обслуживанием, с таким европейским уровнем обслуживания и сервисом, то, скорее всего, она, я бы сказала, оправдана, но дорого, дороже, чем в Турции, получается, намного. В Турции за эти деньги ты уже получаешь и перелет туда-обратно, ну и полный э, пансион. Следующий вопрос звучал так, одни понты. Тот, кто не с Украины, а с других стран меня смотрит, я немного расскажу, что город Одесса – это портовый город, в этом городе достаточно много денег, и он у нас по праву считается слегка фантовитым городом. Если бы мы выбрали тот же Харьков, там, где нет моря, а в Харькове тоже есть отель Немо, это как сеть, там все намного проще, там даже гостиница, интерьер, ну... Все намного проще. Здесь всегда считалось и считается понтовитым городом, с заявками на роскошь, на шик, поэтому мы туда ехали для того, чтобы детей поздравить, для того, чтобы детей удивить, ну и так получилось в хорошем смысле этого слова, что и сами приятно удивились всему этому. Какого-то надменного отношения к нам я не увидела, все было очень, все были абсолютно нормальные люди, много очень пар взрослых, кстати, да, я заметила, что Вообще, я всегда обращаю на взрослых бабуличек, которым уже далеко за 70, и в этом отеле их было очень много, но я так поняла, что они местные. Которые покупают единоразовый или там ежемесячный абонемент И приходят, посещают, пользуются всеми благами в этом отеле И я смотрю, что их достаточно много было Такие ухоженные, ухоженные женщины Но и достаточно закаленные Потому что они в бассейне поплавают Потом пойдут в баньки попарятся И сразу же выходят на улицу и еще в уличный бассейн окунаются Поэтому ну, это вызывает всегда восхищение всем бы нам так жить в таком возрасте у них у всех был браслет это говорит о том что это абонемент приобретенный поэтому ну, вот просто обратила на это внимание и была приятно в очередной раз удивлена так, ну а теперь мы подошли к самой загадочной теме вопрос, который у многих вызвал интерес, когда я была в салатовом платье. Интерес к моему животику. Честно сказать, я бы решилась еще на одного ребенка, и мы с Сережей эту тему неоднократно поднимали. Но еще раз повторюсь, что, возможно, бы. И некоторые начали писать сразу, что Аня не могла надеть на себе такое платье, зная, что у нее так виден животик. Ребят, ну почему не могла? Вот, ну вот сами подумайте, почему не могла? Мой выпирающий животик, который незначительно выпирает, как я считаю это... Он совершенно оправдан моими тремя детьми. Раньше до рождения я только такие платья обтягивающие носила. Я обожаю такие платья. Я еще когда в магазине мерила это платье, я очень себя влюбилась в этом платье, потому что такой ярко сочный цвет. Но меня в последнее время очень привлекают такие неоновые цвета. И ну вот Почему вы так подумали, что какой-то вот женщине, которая еле входит в дверной проем, можно носить обтягивающие костюмы, там, леггинсы с обтягивающими кофтами, а мне с моим незначительно выпирающим животиком нельзя? А я считаю наоборот, что мне на все 100% можно. И я себе нравлюсь в этом платье, и меня нисколько не смущает мой выпирающий живот. И, наверное, тот, кто писал этот комментарий, забыл, что у меня трое детей. И сам в маленьком 2,5 года, за которым я постоянно хожу, вот как обезьянка, все время сгорбившись. Но моя сгорбленная спина, она практически не видна за счет того, что я часто ношу волосы распущенными, но ты за ребенком идешь вот так, все время наклонившись, поэтому естественно начинает что-то еще выпирать больше, чем оно у тебя, когда ты стоишь ровненько. Все, ребят, я думаю, что я максимально подробно ответила на все вопросы, которые вас интересовали, касающиеся этой поездки. Всех люблю, целую, спасибо за ваши просмотры, за комментарии вам вдвойне, спасибо за пальчики вверх, до скорых встреч, скоро увидимся всем, пока-пока.